Где и как заработать 100 тысяч рублей за один день на подарки к Новому году? Все ответы на вопросы вы найдете в этом ролике. Как вы видите, мой заработок в интернете сейчас составляет почти 100 тысяч рублей в день. Если вы хотите зарабатывать 100 тысяч рублей в день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Как заработать в интернете, и с вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик Заработок в интернете 100 тысяч рублей в день. Пассивный заработок 100 тысяч рублей в день. Bitmoney.c. Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 100 тысяч рублей каждый день в новой компании Bitmoney. Друзья, обязательно досмотреть это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я в очередной раз вывожу свои деньги с процентами и инвестирую в новый проект BitMoney 20 тысяч рублей. Сегодня я буду усиливать свой депозит. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей, а через 24 часа я заработаю и выведу 100 тысяч рублей. И в этом же видео я сделаю очередную выплату с проекта, так как мой второй депозит уже отработал.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 6 тарифных планах – от 120% до 500%. Срок действия депозита – 24 часа. Начисление прибыли – каждый час. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 6-й тарифный план, то есть 500% за 24 часа, и проинвестируете также, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 100 тысяч рублей. Чистая прибыль 80 тысяч рублей.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 Статистика компании BitMoney. Друзья, проект успешно работает и платит один день. Участников на данный момент 1327 человек. Проинвестировано более 2 миллионов рублей. Выплачено более 900 тысяч. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я инвестировала всего 25 тысяч рублей. Вывела из этого проекта более 52 тысяч. На балансе у меня 74 тысячи рублей. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Друзья, как мы видим, мой первый депозит на 10 тысяч рублей успешно отработал. Мой второй депозит на 15 тысяч рублей успешно еще работает. Но по нему у меня уже начислена прибыль. Ну а сейчас давайте мы проверим проект на платежеспособность.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 Ну и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Захожу на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю. ПР, сумма вклада 20 тысяч рублей. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек, и мы с вами продолжим.